Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Продолжаем делать винипуха. Так, берем два кусочка ваты одинаковых, делаем из них валик, валики. Вот так Примеряем. Так, чтобы у нас лапки вот сюда за головку ложились. Вот. вот так. Потому что он будет здесь держаться за воздушный шарик. Тут у него будет воздушный шарик, и он будет за него держаться. Затем мы берем этот валик, смачиваем его в клейстере. Он весь промокнет, пропитается. Девочки, у меня вот подсох уже мой винни-пух. Я его слегка сбрызну водичкой вот эти места, чтобы сцепка была лучше. И чуть-чуть смажу клестером. Вот так. Угу. Берем наш валик и прикладываем лапку. Так. так. И здесь формирую ее. Формируем. Так тут подворачиваем. У нас с вами валики. Вот так. так сейчас мы это все пристроим. Приклеим. Пинцетик. Кому удобно работать кисточкой, работайте кисточкой. кто-то со мной делает так все это расправляем тут лапочки угу. Нужно показать немножко, вот так немножко загнуть ее. Сейчас мы еще закрепим тут все. Вторую сейчас. Так. Вот. Так. Вот у нас одна готова. Сейчас возьмем паутинку и паутиночкой мы это все скрепим. Берем тоненькую-тоненькую, прямо совсем тонюсенькую, отделяем. Так. можно маленькими тоненькими кусочками, чтобы было удобней. Вот так. Дальше мы берем, накладываем эту паутиночку вот сюда. Возьмем кисточку. сильно не мочим и это все мы закрепляем вот так. чтобы у нас не было видно никаких переходов ничего вот еще одну паутиночку берем опять разделяем накладываем и это все закрепляем поправляем закрепляем Так, вот. вот так вокруг ушка мы поправим все, чтобы ушко у нас не закрылось. Здесь мы все выделим пинцетиком. Вот у нас получилась лапочка. Одна. Видно? Вот так. Вот лапку у нас вот так. Теперь делаем вторую лапку таким же способом. Так. Вторую лапку делаем таким же способом. Делаем валик. Смачиваем его в клейстере. Я вот так макаю его просто. Он сильно не пропитывается. Лишки. Излишки я убираю руками. Руки вытираю. Так. Можно положить. Дальше. Берем кисточку. Можно рукой кисточкой. Смачиваем тут вот так, где у нас будет лапка, берем теперь наш валик, смотрим, чтобы было ровно, так вот так заводим валик за голову. Подгинаем краешек. подгинаем краешек. И укладываем вот сюда заушка. Здесь мы поправляем, чтобы у нас лапки были ровненькие. Сейчас мы это все поправим. Берем пинцетик опять. И пинцетиком это все выравниваем, прижимаем, приглаживаем, выравниваем, делаем лапочки вот так и здесь. Даем лапки формочку. Так, где-то поднимаем. Угу. Так, дальше берем паутиночку, прикладываем. Первую я приложу вот так. Прикладываем и кисточкой мы это все разглаживаем, выравниваем. Так. Вот так, мы это сделаем. Вот. Опять поправляем, если что-то не нравится. И берем вторую паутиночку. Так, я ее кисточкой возьму. И тоже прикладываем, придерживаем. Вот так. И все, и у вас будет все держаться здесь очень даже хорошо. Так форму лапки придадим. Ушко обозначим вот так можно взять сразу проделать поставить ему на лапках коготочки они потом будут выделяться у нас Вот так вот эта лапка длинная мы ее сейчас опустилась. Мы ее сейчас поправим. Подтянем. Пока влажная вата, все можно поправимо. Если что-то не нравится, можно снять. Опять все это положить так вот так вот, вот я их выровняла. Они еще подсохнут. Будет все хорошо. Так. Дальше. Дальше нам нужно сделать ножки. Ножки мы берем опять валики. Сегодня мы его сделаем, доделаем, девочки. И постараемся покрасить. Погрунтовать на первый слой я планирую проект. Так что следите за видео, которое будут выходить. Я его пока подготавливаю. Будем делать с вами из массы самодельная масса будем делать с вами пасхальные яйца планирую сделать яйца по бирже ну посмотрим получится ли они у меня но ну, будем стараться значит здесь мы делаем опять валик сворачиваем его ну можно. Сначала мы его опустим клестер. Дальше мы его свернем вот так. Вот. Придадим ему форму небольшую. Такую. Так, берем и эту лапку мы приделаем вот сюда забыла брызнуть раз забыла брызнуть это плохо на очень сухую она будет цепляться слабее так вот эту лапку мы ее приделаем вот сюда лапочку сделаем вот. вот сюда приделаем и вторую лапку также сделаем валик Сворачиваем ну, этот валик. Вот просто загибаем краешки к середине. Вот так. Сворачиваем. Смотрим. Сейчас я руки немного отру. Смотрим, чтобы у нас были были одинаковые по форме лапки. Вот так. И мастим ее вот сюда. Можно немного развернуть их. Как будто ножки у него смотрят в разные стороны. Вот так. Вы поиграйте, как вам там больше нравится. Дальше мы опять берем Дальше мы опять берем тоненькую. Тоненькую, тоненькую. Делим ее на вот такие тонкие. Так. И начинаем закреплять наши ножки. Одну мы приклеим вот сюда. Вот так. после высыхания можно будет также если где-то что-то у вас появилось и вам не нравится можно будет такими же тонкими кусочками доложить подправить ну, если провалы какие-то вдруг что-то бывает такое что провал его можно аккуратно или вырезать или поправить вот так вот такая у нас получилась одна сейчас мы будем фиксировать вторую когда мы фиксируем мы заодно и выравниваем это все и поправляем. Оно становится ровнее. Гладкое. Выравнивается. Влажной рукой беру. Гладко тянется. Поэтому советую всегда иметь сухую тряпочку. Или полотенечко. Под рукой чтобы вам было удобно вытереть руки. Так, берем. И вот у меня немного здесь и решила это тоже закрыть потому что мне очень нравится как она приклеилась вот так. так дальше я возьму пинцет и пинцетиком немножко так сформирую его косолапенькую стопу. Вот так чуть-чуть она у него такая в форме фасолинки. Так и теперь вторую также в форме фасолинки вот здесь подожмем. Внутрь. Так. Вот. вот. так. Вот такие вот лапки у нас получаются. Так, можно их немного прижать вот видите прижала и наша фасолинка выпрямилась так мы ее сейчас возьмем кисточку и побольше сформируем можно так кисточку поставить потом пальчиком и прижать опять так вот она наша Лапка. сформировалась. И тут то же самое. Вот. И такие две фасолинки. Можно их сделать не так ярко выраженными. Просто, чтобы была форма. Так. Ну вот. Вот мы сделали нашего винни -пуха. Вот такой он у нас получился. Я его отправляю. Немного он просохнет. А мы с вами начнем делать воздушные шарики. Есть. Отправили мы подсыхать нашего винипуха Пока мы сделаем заготовку на шарик. Возьмем клочки ваты. Ну, такие всякие не нужны, вот оторвем по размеру смотрим кому какой размер и форма кому какая понравится берем вот так формируем берем ниточку и формируем шарик ниточкой Делаем. вот это будет у нас заготовочка наша мы ее ничем не покрываем потом мы делим ватку на тонкие кусочки длинные можно не брать коротенькие вот такие нарвем сейчас приготовим и будем формировать шарик вот один подлиннее будет у нас покороче так сейчас положим себе сразу чтобы потом не брать кроме руками еще нам нужно будет проволочка чтобы потом крепление нам было удобно сделать. Мы её сейчас сразу так отмотаем. Ну, не знаю сейчас, сейчас скажу. Ну, давайте сделаем 20 сантиметров. 8. Нам же еще петельку нужно будет сделать. Так. И отложим в сторону. Потом мы возьмем шилу, кисточку, петельку делаем как обычно, накручиваем, вот так огибаем, и вот этот вот хвостик. Ручками вот так заворачиваем. Вот так. Вот мы его снимаем. Вот у нас ровненькая такая петелечка получается. Вот такая. Здесь хвостик мы прижмем. по сатижами чтобы он у нас не торчал и был ровненький. Вот так. Дальше я беру шило и постараюсь профинтелить в нашей заготовке дырку. На сухой вате это конечно не очень хорошо получается, но нам она нужна. И теперь в эту дырочку мы вставляем вот так проволочку опять же не до конца вот. вот так и шарик наш поправится потом значит эти все инструменты я уберу они нам не нужны чтобы они не мешали так открываем наш клистер Берем и начинаем это все теперь обмазывать клейстером вот так вот мы наносим клейстер чтобы нам потом сверху уже начать нашу паутинку наклеивать. И начинаем вот так пальчиками его выравнивать. Можно пальчики смочить еще в клестере. Начинаем выравнивать его. Вот так. Дальше берем тряпочку, вытираем руки, чтобы они у нас были чистые и сухие. Начинаем. Берем паутиночку. Наши вот эти маленькие кусочки. Здесь, вот где у нас наша петелечка, мы аккуратненько накладываем и по кругу вот так сглаживаем но петельку мы не закрываем петельку нам нужна будет а потом привяжем красивенькую сюда так. Берем следующий кусочек, также его сюда помещаем и формируем шарик. Так разглаживаем. Следующее. Чтобы было удобнее, можно перехватиться. Взять за петельку. Теперь мы снизу вверх. Так, вот, берем следующий и опять продолжаем формировать шарик мини-пуху. Так. Потом мы его отправим на просушку. После того, как он у нас высохнет, мы возьмем тоненькие, тоненькие, совсем тоненькие кусочки ваты и сравняем все наши неровности. Просто будем накладывать и Вот так я повешу пока вот. так дальше нам нужно будет вот здесь вот в этом месте сформировать как юбочка вот у шарика когда завязываем ниточкой мы берем ватку нашу и смазываем ее, выгоняем воздух с двух сторон. С одной стороны. И как я уже говорила, когда вы выгоняете воздух, вы почувствуете, как хлопают пузырьки прям. Если они там остались, они будут так хлоп-хлоп-хлоп. Так, с другой стороны. Дальше. Мы берем один краешек. Подворачиваем. А, не видно, да? Вышло из кадра. Берем один краешек, подворачиваем. Затем поднимаем. Снимаем нашу заготовку и формируем вот здесь по низу то, что нам нужно, вот так, так, вот. Можно взять инструментиком помочь. Так. Вот так мы положили эту юбочку. И дальше что мы сделаем? Мы возьмем тоненькую, тоненький кусочек лапки. <coughs> Прямо совсем можно еще тоньше, чем этот. Вот, совсем тоненький совсем прозрачный. Так. Берем заготовочку. Накладываем. Вот здесь у нас хвостик. Получается у нас... Вот он хвостик. Сейчас я положу. Вот он хвостик. вот, И Нам нужно его закрепить. Чтобы он у нас не торчал потом. Мы накладываем этот тоненький слой ватки и клейстером примазываем это все примазываем закрывая то что нам не нужно дальше мы инструментиком это все поправим вот так, так. дальше нам нужна нитка опять вытираем берем нитку берем нитку вот так и вот здесь мы ее заматываем так как будто мы завязали наш шарик вот. и обрезаем нитку не обрываем а обрезаем потому что если мы ниточку потянем у нас все наши труды пойдут на смарку он все съежит обрезаем закрепляем, вот так она высохнет. Мы же все равно потом будем выравнивать вот эти все неровности, бугорки, ямки. Мы это все выгладим, выровняем. Можно вот так вот. Он высохнет когда будем все это мы делать вот так придаем не видно все рукой закрыла придаем форму поправляем все вот Вот так. Ну вот наш шарик почти готов. Почти. Еще не готов. Он должен у нас хорошо просохнуть, чтобы мы все сгладили и поправили. Потом будем брать вот такие кусочки. Прям Совсем тоненькие. Но это я за кадром уже сделаю сама. Вот. Вот так. Будем их накладывать. И выравнивать. После того, как высохнет наш шарик, он не будет крутиться на проволочке. Он прилипнет. Будет крепко держаться. Не хочу сюда ничего добавлять, чтобы он был Мягкий, воздушный. И вот такими маленькими кусочками мы выглаживаем. Видите, все исчезает. Вот была ямка. Она исчезла. Вот ямка. Мы тоже возьмем кусочек, положим. И это все дело загладим. Можете делать любой формы. Хотите, сделайте длинненький шарик. Вот, я такой захотела. <coughs> вот. Ну, вот я вам принцип показала. Вот это не падать. Вот это мы теперь отправляем вот так сушить. Желательно вниз его повесить, вот так. Вот я его здесь проволочку согну, вот так повешу. Пусть она у меня сохнет. А мы начнем красить. Сейчас я подготовлю краску, и мы будем красить Винни-Пуха. Вот он немножко подсох. Я тут нарисовала ему пузика, глазки. Значит, беру я темную. Вот такая у меня есть краска. Колер темно-коричневый. Ее тут уже маловато. Я добавила просто... Вот. Закрутила, открутить немного. Добавила сюда белый акрило, обычную для потолков и стен. И темной коричневой краской покрою его полностью. Покрываем, прокрашиваем, оставляем глазки, чтобы потом нанести крашу много, не говорю. Потому что процесс такой, что... Это у нас получается первый грунтовочный слой. Мы покрываем его первым грунтовочным слоем. Затем у нас будет еще высветление. Слой. Будем рисовать пузику вот взять побольше кисточку в таких местах, где Площадь большая. Все покрываем. Вот здесь. Смотрите. Чтобы было прокрашено в местах загибов и сгибов все вот вот здесь проверяйте так в промежутках Так, вот мы его покрасили, вот такой он у нас получается, вот. мишка наш. Вот я увидела пропуск. Дальше я беру более светлую краску, беру листок бумаги светло- светло-коричневый и будем работать сухой кистью я бумагу краску всю лишнюю убираю и начинаю высветлять. так ушки Лапки, мушки. показать там, где свет падает. Вот так. Вот, видите, черкануло немножко. Придется закрасить темным. Вот здесь поправить. Так. Вот так. Дальше мы берем черную краску. Сейчас я поправлю. Тут Mm-hmm. <laughs> Дальше беру черную краску, беру у меня вот черную гуашь, я ее в нее добавила клей ПВ, немножко и рисуем носик. Делаем черный носик в виде капельки, вот так и бровки вот тут поставим одну и вот тут одну так. красный красный, оранжевый у кого какая краска есть берем также оно у меня тут уже намешано с клеем ПВА берем и вот здесь под носиком проводим показываем ротик немножко вот так так далее мы берем белую краску дальше мы берем белую краску и делаем белки наших глазок так просто закрашиваем Наши кружочки, которые мы оставляли. Вот так. Так. Это мы закрасили. Посмотрим, если по краешкам там может нужно будет нам что-то подделать. Дальше бежевая краска. Вот такая у меня есть. Берем бежевую краску. И делаем его ему пузика пузик закрашиваем бежевой краской потом нарисуем ему точечку поставим в виде попочка так. Еще моему, я хочу ему вот здесь нарисовать тоже бежевой краской пяточки. Так. Когда подсохнет, будет видно, если что-то где-то подправим. И пяточки. Вот я ему сделаю вот так. Подушечки. Так одна будет. Делаем. Вот так, Вы смотрите, если вы будете делать вот покрыли, потом начинаете рисовать подушечку, когда он у вас просох. Вы просматриваете хорошо. Если плохо закрылась коричневая краска, пройдете еще на слой. Так. И рисуем три пальчика. Вот просто кисточкой ставим. Вот так. Один. Второй. И третий. И тут тоже самое. Один, второй и третий. Вот так. Вот наши лапки получились. Так, дальше я беру обычную зубочистку. Тут глазки маленькие. Не знаю, больше никакой инструмент не придумала. И рисуем ему, так пальчиком опираемся, и рисуем ему зрачки, просто прикладывая зубочистку. Можно это сделать фломастером черным или черным акварельным карандашом. Тоже будет хорошо. Но у меня фломастеры закончились. Черного карандаша акварельного нет. Покупать я никак не куплю. Поэтому... Так, вот мы нарисовали наши глазки. Еще нам осталось поставить блик небольшой. Так как глазки маленькие. Можно и не ставить на таких маленьких блик, но они будут более выразительные, что ли. Так. Ну а вот, девочки, смотрите. Поговорила я. Решила. Делаем между лапок. Мне так больше нравится. Сделала я там отверстие. Шила и вставляю сюда вот так шарик так ну вот такой он у нас получается еще мы когда обсуждали ленточку хотели вот сюда на шейку ему сделать ну, тоже отмена так что у нас вот такой он сейчас мы его будем покрывать пва сверху чтобы он высох вот он высохнет и будет вот как каташар наш он будет такой поблескивать он покрывается пленочкой сверху такой. Ну, как лаком. Будет красивенько. Так. Ну, оставляю я его на просушку дальнейшую. И когда просохнет, покрою его лаком. Вернее, клеем ПВА. Ну, вот. Смотрите, какой он получается у нас. Вот он тоже небольшой. С шариком вместе вот он на ладошке у меня вмещается видите вот такой вот, вот такой он у нас получился винни пух жду вас на следующих мастер-классах а на следующем мастер-классе я вам Покажу уже готовую эту игрушку и начнем делать другую. Всего доброго, до свидания.